Это медитация на аркан Мага. расслабьтесь, примите удобное вам положение, посмотрите на изображение мага, расфокусируйте свой взгляд и внимание. Представьте, как карта увеличивается в размерах, достигая формы и величины портала. Вы стоите на пороге. Сквозь портал вы уже видите сюжет карты. Как будете готовы, сделайте шаг вперед. Переступите порог и окажитесь в пространстве архетипа маг. Осознайте себя в пространстве карты, ощутите температуру воздуха, солнце на своей коже, может быть, движение ветра. Оглядитесь. Перед вами пространство, усыпанное цветами. Вы видите красные розы, вы видите белые лилии. среди этого пространства возвышается фигура мага. Подойдите к нему. Посмотрите магу в глаза. Вспомните эту силу в себе. Вспомните, что вы пришли к магу, прыгнув со скалы, совершив прыжок веры, войдя в воплощение. И это ваше первое подлинное соприкосновение с материей. Оглядите себя, посмотрите на свои руки, ноги и ваше одеяние. Возможно, вы еще в позиции шута, в архетипе шута. Не находясь в энергиях дурака, нулевого аркана, при этом осознавая, что это вы, отождествите себя с магом. Объединитесь. Объединитесь. ваши образы сливаются в одно, и вот уже вы стоите перед столом, на котором расставлены символы вашей власти, вашей силы. Перед вами Жезл, дотроньтесь до него, ощутите энергию огня, силу творения и творчества, силу креативности, силу вашего гения, ваших возможностей в социуме, в реализации, в профессионализме. Возьмите в руки пентакль и ощутите радость. Радость материализации. То состояние, когда вы создаете продукт и наслаждаетесь своим результатом. Вам приносит удовольствие осознание того, что перед вами продукт вашей мысли ваших действий, ваших рук. Дотроньтесь до меча. Здесь кроется ваше стремление к истине, к познанию. К обретению божественного знания, дотронемсь до кубков, взяв руки кубок, почувствуйте его тяжесть. Вспомните о том, что внутри вас, в районе вашего солнечного сплетения или выше, находится то намерение, то образ, с которым вы прыгали со скалы. Ощутите его присутствие в вашем теле. когда вы ощутили присутствие вашего намерения в теле, переместите ваше внимание на кубок, в котором находится светящаяся белая серебристая жидкость, олицетворяющая в силу творения, в силу божественной любви, в силу движения духа, в силу оплодотворения. Когда вы будете готовы, выпейте эту жидкость, представив, как она напитывает ваше намерение, ваши цели, и задачи. Как они в вашем теле интегрируются, начинают взаимодействовать. Как ваше намерение напитывается силой творения и силой духа. Далее возьмите меч и интегрируйте его энергию также в центр вашего тела. Для удобства можете представить, как он превращается в воздух, в поток. спокойно проходит через солнечное сплетение соединяясь с вашим намерением далее пентакль обоими руками интегрируйте его в свое тело мага в районе чакры манипура чуть ниже солнечного сплетения Наконец, посохи. Также для удобства можете представить энергию в виде огня, которая интегрируется в Сватхистану, вашу оранжевую чакру чуть ниже пупка. Переместите ваше внимание в чакру Аджна, которая находится в центре лба. Далее чуть выше в коронную чакру, которая украшает вашу макушку. И почувствуйте над головой свою личную лемискату, свой символ бесконечности, свой символ вашего пути, мага. В вашем теле поочередно Напитываются и запускаются все чакры, начиная с красной, муладхары. Энергия двигается выше, в свадхистану. Оранжевую чакру чуть ниже пупка, далее в манипуру. Далее в анахату, вашу сердечную чакру. Дальше вишудха горловая, аджна в середине лба и сахасрара, коронная чакра. Энергии по ней устремляются вверх, активируя вашу лемискату в центр вселенной, а из центра вселенной через вашу лемискату устремляются вниз по чакрам, растекаясь по ногам и уходя в центр земли. Ваше тело интегрировано с энергией мага, с энергией анимуса, с энергией изначальной мужской силы, изначального импульса творения. Энергия огня растекается по вашим ногам и рукам. Вы ощущаете силу творения внутри вашего тела. Перед вами появляются тени людей. Тот социум, наш мир, наша земля. В которой вам предстоит реализовывать свой путь мага, свою лемискату. Они проявляются все четче. Здесь и зрители, и коллеги, и друзья. Весь тот социум, в котором нам предстоит реализовывать и материализовывать наш путь. А сейчас вернитесь в ощущение своего физического тела, перенося внимание на свое солнечное сплетение. Пошевелите руками, ногами. Открывайте глаза и выходите из медитации. Проживайте энергию магов в себе и хорошего вам дня.